Здравствуйте. Сегодня у нас небольшое мероприятие по поводу событий 1900 года. Вот. Вот. Ну, давайте представимся. Меня зовут Игорь Путилов. Может быть, кто-то меня видел, даже встречал в Ютубе когда-нибудь, посмотрел. А, я Учился в свое время в Благовещенском первом университете на факультете иностранных языков, на китайском отделении. Более 10 лет прожил в Китае. Ну И занимаюсь, в общем-то, как хобби, э, любительской, любительским изучением истории. История Китая, история российско-китайских отношений, собственно вот. Так, я о себе, то есть, меня зовут Виталий Топрков. Вот, я занимаюсь всем понемножку, в том числе и краевидением лет, наверное, пять назад мне попалась вот такая вот книга «Остадо-благовещенское взятие Айгуни», вот, изданная в 1900 году Кирхиным. Вот, прочитав ее, я начал изучать это событие. Познакомившись с Игорем, у нас возникла идея провести небольшое мероприятие. Чем уникальность сегодняшнего действия? В том, что нигде до сегодняшнего момента это событие не рассматривалось с двух сторон То есть со стороны Китая То есть если вы в интернете начнете искать об этом событии То китайских источников нет Второй момент, нигде нет ссылок на книги, изданные в то же время в Периодически попадается, что вот как бы бывает две, три книжки Вот есть на ютубе ролик небольшой, где описывается это событие И говорится, что всего издано две книги на сегодняшний день, ну и найдено где-то около 10 книг изданных по этим событиям. эти книги, я, в принципе, все вот покажу, расскажу. События, вы уже знаете, да, это событие лета 1900 года. Одна из таких неприятных страниц российско китайской истории, именно события военного характера, да, потому что... Сейчас вот у нас декларируется о том, что у нас между Россией и Китаем самые-самые вообще наилучшие отношения за всю многовековую историю. Но были моменты, когда были войны, были кровопролития, соответственно. Хоть и вот в этом году, по-моему, да, у нас отмечается очередная годовщина установления дипломатических отношений, почему-то всего 70 лет насчитали, хотя на самом деле История взаимоотношений России-Китай, в том числе и насчитывает порядка 400 лет. И вот э, в основном, конечно, за все эти 400 лет э, это были ну, относительно дружелюбные какие-то отношения, но, как я уже сказал, были, соответственно, и такие враждебные отношения. И вот э, как раз э, одно из таких событий, это, вот, э, ну, назовем это, да, такая война в кавычках, потому что в историографии как война она не обозначена, но Будем так, условно, здесь говорить, э, война между Благовещенском и Хейхе, потому что это все-таки ну, небольшой локальный да, конфликт был. Э, вообще, э, в вопросах истории э, международных отношений между Россией и Китаем, э, взгляды на эти события кардинально вообще разные. То есть э, в нашей историографии, в какой-то, может быть, э, ну, в каких-то книгах э, художественных каких-то произведениях, соответственно, выражается какой-то свой взгляд, да, понятное дело, что делается это все ну, с какой-то целью, может быть, как-то кто-то хочет, может быть, оправдать, да, э вот эти действия со стороны, допустим, России. А китайская сторона, естественно, да, хочет как-то ну, оправдать свои, может быть, какие-то ответные действия, да, и поэтому очень часто, в подавляющей большинстве случаев, никогда в этом вопросе не рассматривается именно, как китайцы вообще смотрят на те или иные события. То есть мы знаем да, какие-то вот, взаимоотношения, там, даманские, да, события, то знает, там, полуостров. Мы говорим так, китайцы говорят по-другому. И вот здесь, вот 1900 год, соответственно, взгляд китайцев во многом сильно отличается от того, как мы привыкли понимать эти события. Вот. Вообще эти события надо рассматривать в совокупности именно китайской российских и вообще международных событий вот. начало началось еще скажем так в начале 19-18 века с приходом англии в китай вот. и к концу 19 века что пожалуйста картинку тогда там влияния карикатуры а вот то есть вот, а вот. Видите, это вот раздел «Карикатура» американского журнала, где раздел Китая Показаны государства, Россия, Англия, Франция пытаются делить Китай. Вот. К этому моменту начинается возмущение народа. Вот. Сначала стихийные, потом поддержанные в принципе, уже правительственными какими-то лицами, это и, и тихуанское восстание. Здесь, скорее всего, Игорь уже расскажет больше про ну, вот, вот эти события. Сорв... нужно, я думаю, такой краткий исторический экскурс вообще ну, в двух словах. Китай, вообще китайское самосознание, они всегда себя ощущали великой нацией, великой державой, целой империей, потому что на тот момент уже, наконец, 19 века, у Китая уже была довольно-таки богатая история взлетов падений, были периоды, когда Китай был, в общем-то, ну, центром всего мира во всех смыслах. Это был много раз самый большой в мире страной, самой многочисленной, самой богатой. Во времена династии Тан, к примеру, там, подъем литературы, культуры, искусств. И вот с этим вот багажом, понимаете, да, вот с этим вот мироощущением как бы такой вот исключительной страны, да, империи, они сталкиваются с миром, который они привыкли понимать как такой варварский, отсталый, враждебный. Соответственно, это возникало, вызывало определенный когнитивный диссонанс, потому что они привыкли весь мир видеть как вокруг Китая, да, как некий такой отсталый, а тут получается вот эти вот варвары, да, которые, которых они всегда считали в принципе варварами, да, они приходят и диктуют свои условия. То есть это, естественно, ну, внутренний мир да, обычного даже китайца простого, он с этим, соответственно, Боролся. Это одна ситуация. Второе, на тот момент в Китае правила империи, ну так назывался да, империя Цин. Основатели, соответственно, правители этой империи в этническом смысле, да, национальном, они не были китайцами, они были маньчжурами, то есть представители северного малочисленного народа это тоже вызывало определенные, скажем так, негативные чувства, что, ощущение, что ими управляют иностранцы. Но оно действительно так было, потому что, естественно, манжуры пришли и вели свои манжурские порядки. Поэтому на этой волне создавались, возможные тайные общества, такая антиманжурская реакция. То есть в обществе были настроения, да, чтобы свергнуть вот этот манжурский режим, то есть были определенные силы, которые этого хотели. Плюс, вот представьте, да, ситуация, вот эти вот пришлые товарищи управляют страной. И плюс тут же какие-то вот эти вот иноземные, скажем так, варвары, да, поприплыли по, по, на своих кораблях, там пришли кто на чем, и тоже диктуют свои условия. И поэтому в целом, ну, настроение общества было такое враждебное ко всему иностранному в принципе вообще. То есть все иностранное воспринималось, ну, как синонимом вообще зла. И вот с этим, в общем-то, они и всячески пытались бороться. И вот их восстании Ихэтуани, да, в буквальном переводе, ну, как бы... Общество мира и согласия, так они себя называли. Вообще это было не чисто политическое движение, оно было больше а, такое религиозно-мистическое движение. Потому что, например, они считали, что они имеют а, свойства, они, как, их не, не может поразить никакое оружие. Там, ну, короче говоря, они себя наделяли такими мифическими свойствами и, соответственно, а, считали, что они должны нести вот такую великую миссию освобождения Китая. Их еще называют, обычно в литературе, это восстание боксеров, но это ошибочное такое как бы его наименование. Китайцы никогда так себя не называют. Это назвали так европейцы, потому что в названии отдельных отрядов, то есть движение вот это Ихэтуань, это было не одно какая-то организация, это была система различных организаций просто близких идеи, надо. Да? И часто в символике использовался кулак. И в названиях некоторых отрядов тоже было слово кулак. Например, одно из, один из отрядов носил название Ихэчюань, то есть тюань по-китайски это кулак. То есть буквально кулак, который дает ну, как бы мира и согласие, да, буквально. И Поэтому, когда часто они вот именно использовали такую вот аллюзию, да, вот этот кулак, их поэтому ну, в Европе стали называть их боксерами. Хотя спортсменами никакими не были. Ну, в общем, вот такой примерно вот был фон. Моральный такой вот фон вот в том обществе того Ну, начало этих событий началось с резни христиан в Пекине. вот, скажем так, фундаментально. В православии это 22 мученика, вот есть иконы, 222 мученика. но резали не только православных христиан, ну и католических. Вообще началось, скорее всего, больше все-таки с католического такого вот. Недовольство Китая. Там вообще основная масса христиан было это в основном католики и протестанты, да. то есть чисто западные. Вот, а да. Православных там было не так уж и много, но они тоже под раздачу, как говорится, да. тоже. То есть Пекин, то, что называется Пекинская армейская ночь, там были вырезаны сначала именно недовольство своими именно китайцами. вот Последующим уже начали и белых. В чем не разбирались. Русские, англичане, там французы, как говорится, резали всех. Вот. вот эти события происходили, вот. потихоньку это докатилось до КВЖД, знаете, да, в тот момент построили железную дорогу, чтобы сократить путь от центральной России до Владивостока. Плюс мы тогда сняли в аренду город, то, что называется Порт-Артур, вот. и вот эта вот КВЖД настроилась, то есть в Благовещенске в это время... Не верили какие-то ну, противостояния между Китаем и Благовещенском. У нас жило очень много китайцев, у нас был китайский квартал. Вот. То есть китайцы занимали большую экономическую нишу на тот момент. Они были щеки, была прислуга. То есть именно выполняли ту работу, которую, скажем так, наши граждане не хотели выполнять за ту плату, за которую... Как бы, плюс почти все продовольствие именно вот Благовещенская, это в основном китайцы вот за зей у нас на тот момент был большой китайский район, Там, что называется Манжурский Клин, при подписании Гуйского договора в районе мамурском э, с Китаем у нас на нашей территории за зей и до Тамбовки насчитывалось более 60 населенных пунктов именно китайцев, то есть там несколько тысяч пожарных, 64 в Китайской литературе называется буквально 64. У ну, 50. Лет. к востоку от реки, Там буквально в переводе обозначается этот район. Это вот часть Благовещенского района Зазеи и Тамовская, часть Тамовская Константиновская. Вот это вот большой район. Это был Манжурский клин. То есть он эта территория как бы считалась наша, но там проживали китайцы. Они жили по своим законам, налоги они платили Китаю, там была полицейские структуры тоже Китаю вооруженные силы, тоже Китай, ну такая вот двойная ситуация. Вот, вроде бы территория наша, но граждане прозревают иностранного государства. Вот. Как я уже сказал, это было по условиям Айгуйского договора, который подписал, например, Амурский, ну то есть Россия и Китай. Вот. И, как я уже говорил, 1900 года в Благовещенске было, то есть никто не верил, что что-то будет что какие то события то есть да они где то там далеко происходят в китае вот да это к лету э, ситуация накаляется э, вот. благовещенские, скажем так китайские граждане начинают ну как бы чувствовать неуютно какие-то в это время благовечность приходит э, войска которые вот недавно ну как, мобилизовали. Вот. Крестьяне, основа войска состояли из крестьян, которые недовольны тем, что их оторвали от как бы, землепашества, и, соответственно, под раздачу попадали местные китайцы. Потому что пьяные русские, периодически встречая китайцев, били их, говорили, вот из-за вас мы тут зачем-то находимся благовечески, а вы вот тут ходите, тут все довольны и счастливы. Вот. Китайцы, соответственно, диаспора обратилась на тот момент к губернатору, Генерал-губернатору вот что они, может быть нам нужно уехать, пока вот такие вот непонятные события. Гордеков пообещал, что Русская империя не допустит каких-то вот нюансов непонятных. Вот. И все, вроде бы, было все хорошо. Пока. Что я буду говорить начало, да? Пока. Начал. Вот. 1 июля при.. Э а, скажем так, за той стороны Амура начинают собираться войска. Значит, в происходят какие-то учения, происходит это. Градеков уточнил, что это происходит. Но что было сказано? просто учение и все в порядке. Вот тут дальше интересный момент. Как я уже сказал, на сегодняшний момент я собрал N количество книг Женпи. Вот выпускаете книги потихоньку, вот там книги есть. Вот. То есть вот одна из книг вот, «Осада Благовещенска. Взятие Игуни». Вот. В этой книге указывается, что войска из Благовещенска ушли э, на Хабаровск и в дальнейшем должны были уйти в Владивосток. Потому что на тот момент уже были напряги с японцами и что, вот, оборону Порт-Артура. Вот. В других книгах, изданных в те же времена, говорится, что войска уходят в Хабаровск на учения. Вот. Тут вот есть еще книги, что типа, войска уходят на хаваров а потом оборона, защита Харбина. Вот. То есть единого какого-то, зачем ушли вот войска из города Благовещенска на тот момент, когда с противоположной стороны Амура консолидируются, в принципе, войска. То есть непонятно. Но в Благовещенске на тот момент не было каких-то вот регулярных частей. Вот. И когда первого Июня при спуске парохода Михаил, то есть произошла выстрел, корабль остановился, пароход остановился, вот, плыли местные, скажем так, китайские пограничники и сказали, что вот, э, центральные власти Китая запрещают спуск военных кораблей по Амуру. По вообще. Подходит еще пароход Сиринга, вот, и совместными усилиями они все-таки в Ловичнус приходят. Вот. Были ранены, то есть прошел конфликт вооруженный, были ранены на наших и убиты. Вот. Уже 2 числа Градеков взял паро пароходы Селинга, вот, и Михаил и попытался поплыть вот в Айгунь. Дело в том, что э, у нас было два здесь как бы, населенных пунктов Китая, крупных. Это вот Сахалянь, то, что сейчас от ХХ, и Айгунь. Такая небольшая крепость. Она выше, получается, ниже по Амуру. Как раз вот там обстреляли. Тамбовский район, село Красное, вот прям аккуратно против него находится вот этот Вот, Он взял корабль, взял в принципе в, наличии, в наличии существующие вооруженные силы и хотел вот, в принципе, узнать, что же как бы, происходит. А в это время в Благовещенск начинается артобстрел. Сначала оружейная польба, причем это было в воскресенье, после обеденное время, когда большинство горожан было вот она набережной центральных районах начался стрел, оружейный район, и скажем так наши граждане соответственно испугались очень много большинство горожан скажем так начало перебираться экстренно за Благовещенск вот именно как бы часть попытались расклотить винтовки и ну, скажем так на берег потому что все опасались Высадки Китая. Вот если в первые бы два-три дня китайцы атаковали Благовещенск, скажем так, Китай, бы, Благовещенск, скорее всего, был сожжен. Потому что никаких вооруженных сил для отпора защиты Благовещенска у Благовещенска не было. И в дальнейшем, скажем так, у Благовещенск оборонялся именно народной дружиной Благовещенска, то есть гражданами Благовещенска. То есть ночью были выкопаны окопы на берегу Амура, и соответственно там вот была такая вот оборона, поделенная на 6 участков, и вот как бы гражданскими лицами происходила оборона Благовещенская. Вот здесь вот совершенно разные две точки зрения. Что же все это было? То есть была ли это какой-то вооруженный конфликт между государствами, то есть Китаем и Россией? Было ли же вот и Тухуаньское восстание, да, то есть э, дело в том, что когда потом начали вот изучать э, китайские кварталы, кварталы, выяснилось, что там уже довольно-таки давно висели прокламации в Тухуане, о том, что вот там был человек с ножом нарисован, иероглифы, что режьте русских и все такое прочее. То есть, соответственно, вот эта вот истерия э, противокитайская, вот, плюс, как я уже говорил, то есть вот, именно вооруженные действия, то есть были убиты, были ранены, постоянный такой нас На тот момент не было, эм, скажем так, боеприпасов достаточных, чтобы противостоять, плюс оружия не было. Ну, надо сказать, что и китайской стороны тоже как бы, не сказать, что она достаточно была вооружена, тоже снова виллы там. Вот. Если кому-то интересно, можете сходить в музей, посмотреть, там вот есть оружие от Атехуани, от знамена там у них у нас небольшая такая вот, как бы, момент. Вот. Наверное. Ну, как вообще э, китайцы смотрят на все это, на все эти события? Вообще, в это время в Китае было не до каких-то вообще событий здесь, на окраинах империи, потому что... Это в России, да, тысяча девятьсотый год еще пока тишина, каких-то серьезных таких масштабных событий не происходит, никакой какой-то глобальной войны нет. В то время в Китае, там в столичном регионе э, идут постоянно какие-то бои столкновения, тут восстание хетуаней. В общем-то, особо дела до окраины не было. Поэтому вообще даже в официальной э, придворной историографии в Китае всегда традиционно. При императорском дворе все четко велись все абсолютно. Ну, то есть велась историография, записывались основные события. Как вот событиям многочисленным там посвящен всего лишь один коротенький абзац, который как раз посвящен именно обстрелу кораблей, Обстрел кораблей, попытки там как-то отбить, то есть ну, совершенно ничего, потому что, как я уже говорил, да, были более важные события. То есть там это прошло незаметно. Поэтому также в ну, вообще в Китае на этот счет литературы немного какие-то какие-то серьезных исследований немного но все равно этот вопрос как бы, висит в воздухе да и есть ну, есть вопрос на него естественно требуется ответ поэтому вот кому интересно в китае есть была вот такая вот книга академия социальных наук китая как раз называется история российско китайских отношений точнее так китайско-российские отношения история и ее реализация то есть где еще как-то более-менее какие-то предпосылки, может быть, какие-то события более-менее освещены. Если зайти, кто умеет читать по-китайски, если зайти в китайский интернет, то там в основном, конечно, больше такая любительская какая-то публицистика. То есть серьезных каких-то источников, серьезных каких-то материалов найти сложно. Но тем не менее. А вот По таким вот, допустим, книгам обучают в Китае в дипломатических вузах на исторических факультетах, и как вообще видят события именно в серьезной исторической науке. А, общем, по их представлениям считается, что вообще на тот момент, в 1900 году, вообще до этого, в Российской империи было примерно, ну как бы скажем так, в правительстве Российской империи было два лагеря, а, в том смысле по отношению к Китаю. То есть один лагерь, одну сторону занимал сам царь Николай II, с приближенными, их цель была а, именно захват китайских территорий, а, расширение территорий. То есть это я сейчас говорю не, не своими, это именно мнение китайской стороны, так вот для уточнения. А, что вот эта вот часть, то есть царь и непосредственно его окружение, они ратовали за, собственно, за силу оружия, вот и такие имперские амбиции, расширение территорий, а, захват все больше территорий. А другая часть это с главным экономистом Российской империи во главе Сергеем Юлевичем Витте. У тех были чисто экономические интересы, они были категорически против войны, против каких-либо захватов территорий, они были чисто экономистами, бизнесменами, то есть у них была цель непосредственно торговля, развитие торговли и экономические интересы. Как раз вот когда прошла так называемая трой, тройственная интервенция в Китае, когда Япония, Англия... Другие европейские страны а, начали, скажем так, серьезно претендовать на Китай, занимать какие-то его определенные территории, развитие своих там, иностранных, скажем так, концессий. Да? То есть был подписан так называемый Симоносекский договор с Японией. А, считается, что ВИТТЭ в это время, ну, воспользовавшись вот этой ситуацией ослабления да, вот, вот, а, Китая и давлением со стороны иностранных государств, заключили как-то в китайской историографии, называется «Китайско-российское тайное соглашение». А в русской историографии этот документ называется «Московский договор». А почему его китайцы называют «Китайско-российским тайным соглашением»? Потому что он не был как-то публично объявлен, не был, как они считают, должным образом ратифицирован, то есть ратификация – это, ну, как сказать, одобрение что ли правительствами каких-то международных договоров, то есть подписывают дипломаты, а потом правительства стран должны его утвердить. Вот это называется ратификация. Что якобы китайской стороной он ратифицирован то есть императором, а по всей процедуре не был, он был подписан именно между ну, такими видными политиками. Поэтому называется как бы тайно. По условиям этого договора России предоставляется, что называется, carte blanche для строительства железной дороги и вообще экономической деятельности. И, Буквально за короткое время, буквально за два года, к 1900 году, вот перед началом Махатуаньского восстания, уже было построено 1300 верст железной дороги. То есть это примерно 1386 километров. Довольно-таки быстро это все строилось. В то же время, по условиям этого же договора и других дополнительных соглашений, были взяты в аренду Далянь, современно назывался город Дальний тогда, и район Рядом, буквально 80 километров от Создаляния, по-китайски называется Льюишунгхоун, и сейчас так называется, а тогда назывался как раз Порт Артур. Сейчас там до сих пор остались руины тех укреплений, там он функционирует как музей, то есть китайцы этого не скрывают, там действительно это все так было. Так вот, указывается, что э, еще филиалы российских банков открывались э, на северо-востоке Китая, на территории э, китайских городов. То есть э, это указывается именно как экономическая экспансия, трактуется именно как а, экономическая экспансия в Китай со стороны Российской империи. Тем временем а, вообще между Россией, а, Англией и Японией а, были такие очень глубокие противоречия, то есть разные вообще цели, да, взгляды, то есть, понятно, Англия преследовала свою политику, Япония свою политику, Россия свою. Договориться они между собой не могли. И вот когда началось их, э, Ихэтуанское восстание, просто вам, вкратце, вот посмотрите, правый верхний угол, вот оранжевая, желтая и зеленая, там Сархамандзян, Гирин, вообще Дзилин называют по старой литературе, или То есть вот этот вот регион, получается, э, чисто регион интересов э, Российской империи. А восстание Их, Ихэтуани происходило, это вот и провинция Хэбэй, э, Шаньси и Шэньси. То есть э, вот в этом районе, это так называемый макрорегион Хуабэй. Так вот, разгоралось и хатуанское восстание именно вот в этом регионе. И Россия пока просто наблюдала за всем происходящим. Потому что они считали, что это их не касается, что гнев их Этуани направлен на песчинство именно европейских миссионеров. И к ним их это точно не коснется, поэтому, в общем-то, в этом вопросе никаких проблем нет. Когда, когда все это начиналось, например, министр э, иностранных дел Цинской империи, которого звали ян такое интересное имя, э, докладывал российскому императору, и ну, писал, смысл такой был в том, что у нас очень большая граница, у нас э, очень хорошие добрососедские отношения уже почти 200 лет, э, не нужно нам э, спорить, то есть отговаривал всячески от э, ну, каких-то, может быть, э, мыслей о том, чтобы вводить войска. То есть не надо, мы сами справимся, давайте мы тут сами разберемся, потом он мир, и тогда будет все хорошо. Также, но при этом Витте, хоть он и был экономистом, и был против войны, но понимал, что если вот это пламя, вот этого восстания дойдет вот туда, вот до северо-восточного региона, то контролировать ситуацию будет невозможно. Да? То есть это была такая довольно щекотливая ситуация, поэтому... Випте держал очень такие хорошие, тесные, деловые и дружеские связи с самым таким влиятельным чиновником вообще всей Цинской империи по имени Лихунджан. Лихунджан такая интересная личность, то есть, как и любой другой нормальный чиновник Цинского Китая, он охотно брал взятки, в общем через него многие иностранные государства через взятки опять же продвигали многие нужные какие-то решения потому что он был действительно влиятельным человеком, он имел высшие государственные награды. По сути, в некоторых случаях он даже по сути, представлял даже власть. И вот Вит писал телеграммы о том с просьбами, ну, видимо, просьбы подкреплялись это деньгами однозначно, чтобы доносили, чтобы он донес до местных чиновников на местах, чтобы всячески не трогали железную дорогу, потому что понятно, да, вот эти вот восстания катуани, всячески как мы уже поняли, вектор был направлен именно на все иностранное, в том числе, естественно, на иностранную инфраструктуру. И вот он всячески просил его, чтобы способствовали тому, чтобы чиновники на местах охраняли вот эту вот дорогу. Такое же подобное сообщение с просьбами, подкрепленные, естественно, деньгами, да, были отправлены и военному командованию вот этих северо-восточных провинций. Тогда в каждой провинции был свой военный губернатор, то есть главнокомандующих вот именно войск непосредственно в каждой провинции. Послал эти ну, такие же просьбы, а также поручил главному инженеру, главному строителю вот этой железной дороги, Фариду Фримелию Югович, чтобы тот вот этим главнокомандующим вот этих трех северных провинций, заплатил, скажем так, ну, назовем это взяткой. Да? То есть, ну, по китайской, в китайской культуре по-другому это называлось, но тем не менее. По 100 тысяч лянов серебра. Лян – это китайская мировеса, равное равная в то время 31 грамм. То есть фактически каждому генералу по 3 тонны серебра. То есть по современному банковскому курсу это более 100 миллионов рублей каждого. Чтобы как раз-таки ну, склонить его на свою сторону, да, вызвать определенную лояльность, и чтобы они помогали сохранить вот, этот, вот эту вот железную дорогу. Но все же все эти затраты, все эти а, мероприятия, все эти просьбы, увещевания особым успехом не увенчались. И э, командующий вот, провинции Шензин, это вот, на, там вот в правом углу зелененький, там написано ⁇ Леонин ⁇ Сейчас эта провинция называется Ляонин, в то время называлась Шандзин. Шэ, провинция. Там военные объединились с повстанцами, с Эхэтуанин. То есть, такое вот произошла у них там коллаборация. И после этого было понятно, в общем, что все эти попытки, собственно, провалились. И после этого Витте уже понял, что без войны явно дело не обойдется, и поэтому написал прошение императору Николаю II о том, чтобы ввести войска для защиты. Ну, как мы знаем, в этом было отказано. Вот, в китайской историографии об отказе не говорится ничего. То есть все подводится к тому, что Китай всячески просил не вводить войска, какие-то свои аргументы давал. Ну, а также с позиции вот, китайской стороны не... как они вообще э, все это делают в том же 1900 году э, Китай официально объявил войну 11 стран да? и после этого после этого объявления войны то есть это по сути была команда все мои повстанцы в том числе э, идти и э, воевать против всего иностранного в общем то как раз вот в это время и начались всевозможные там, на местах резня и вот эти вот все а, события. Но, как это объясняется вообще в а, китайской историке, как это объясняет, после объявления войны удалось избежать масштабных каких-то боевых действий. А, каким образом? А, то есть Китай был поделен на такие вот макрорегионы по три провинции. Да? Соответственно, в каждой были вот такие вот свои военные вот эти генералы, командующие. Что на юго-востоке, например, в юго-восточных провинциях, так как вы можете видеть Фудзянь, Гуандун, а, вот в тех краях, там договорились с иностранцами, ну, там просто англичане были, э, подписали такой некий в договор о совместной защите территорий. И тем самым прямой войны э, таким образом избежали. По такой же схеме в э, западных регионах сделали и решили, что то же самое сделать и на Северо-Востоке. Договориться с Россией э, о такой, подписать договор о совместной э, охране территории или о совместной защите территории. И тут, например, вот как раз к вопросу о том, куда делись войска. Да? И, например, вот 21 июня в Телеграме вот министр иностранных дел Китая Янжу одолжил а, э, Ли Хунджану о том, что Российская империя сосредоточила значительные военные силы на Востоке. То есть не конкретно указать, но просто, что там сосредоточены военные силы. А, также э, в качестве аргумента, да, предоставляется телеграмма императора Гуан-Сюя, на тот момент еще э, э, император Гуан-Сюй, э, телеграмма э, его лично российскому императору, э, где он выражал непосредственно надежду на то, что Россия не будет принимать никаких военных действий. Вот. Но э, все равно это не выживало нужного успеха, скажем так, потому что как раз в это время начались военные столкновения российских войск в Тинзине, там на карте воронят но ну, это рядом с Пекином, буквально восточнее там чуть больше ста километров, на восток от Пекина, город Тинзин, там начались военные столкновения. Mm -hmm. вот. Ну, в целом, подводят итог, что Китай э, вообще не намеревался никаким образом воевать с Россией. Во-первых, силы были неравны, во-вторых, со всех сторон и так Китай терзали. Китай всячески старался выкрутиться из этого не воевать и пытался находить аргументы против того, чтобы Россия так или иначе проводила собственно, свои войска. Ну, смотрите, дальше мы вернемся опять на полувечность. И я хотел бы вот задать вам вопрос, почему это касается каждого из нас, сидящего в зале. Пока вы каждый думаете об этом, я продолжу. Вот. Мы основали за то, что в Благовещенске шли полным ходом боевые действия. Вот эта книжка, несмотря на свое такое а, ура-патриотичность, то есть там именно хорошо описано действие, красиво, положительно всех граждан города Благовещенска. Тут не описывается, что в то время, как некоторые граждане защищали Благовещенск, их, скажем так, грабили, свои же собственные граждане под видом нахождения китайцев, вламывались квартиры, дома, выносили что могли, Тогда это, то есть, одновременно у нас и большое мужество, а вот так, допустим, единственное, кто в на этих событиях получил Георгиевский крест, это Анастасия Юдина, о вот. а ней была выпущена небольшая книжица по следующим, вот, вот эта книжица есть книги, выпущенные Амурской ярмаркой, военные события 1900 года. Очень интересная, в принципе, женщина. Вот. Что она, в принципе, сделала? За что получил Георгийский крест? Нужно было собрать плав средства, лодки, плоты, верх Что потом вооруженные силы наши, которые же к этому моменту собирались из Хабаровска приплыли. Из щиты подошли, чтобы потом переправиться за Амур. А, наше командование предложило местным гражданам, соответственно, эти правства собрать. Все, все отказались. Вот. Единственное, кто согласился, нужно было собирать посредства по берегу Амура под огнем китайской стороны. Вот, вот она со своей подружкой и с поляком, к сожалению, его имя, фамилия не сохранились. Они в течение несколько суток вот эти вот средства собирали то есть представляете да то есть женщине нужно было собирать вот эти лодки по берегу Амура и поднимать их вербовое вещество то есть причем они э, тянули несколько сразу лодок. вот вот за это вот она получила геологический чем интересно эта девушка ну женщина тем, что она у нас а, выступала как борец, у нас здесь до революции был такой цирк, условно назовем, где происходили бои, в том числе и женские, без правил. Она выступала там. И неоднократно побеждала, в том числе и вызывала на бой мужчин. Вот. Чем еще интересна эта девушка, женщина, да? Тем, что она схватила банду, и в дальнейшем занималась грабежами. Вот. Известно, что найден клад в городе Зеи буквально два года назад от ее, потому что там, так, она своим потомкам, у нее было трое детей, оставила вот эти деньги, вот, но сказала, что вот он найдет, того и будет. Плюс здесь, в городе Благовещенске был найден клад на месте ее дома, в районе Мухина, где там памящ. У нее было здесь благовещенские три дома, вот сказали, что невозможно, что где-то там она еще захоронила. В последующем, когда стало понятно, что, в принципе, определенные силы ее преследуют, она ушла в Анжурию. Дальше как бы, история. Вот. В этих событиях погиб э, наш первый поэт Волков, которого сравнивали с Лермонтовым, что это восходящая звезда ну, именно, поэзии Дальнего Востока. Теперь возвращались все-таки к вам. Почему именно лично вас это, в принципе, должно касаться? Ну, мы здесь живем. Да. Вот, допустим, смотрите, мои предки, может быть, мой отец приехал отсюда с Кавказа. А моя, получается, предки по маминой линии, они в 50-х годах перебрались сюда, скажем так, волка Кстати, всего волка как раз названо в честь вот нашего поэта Вот. Оно основано терским казачеством Вот, если так. Вот интересно. Вот. Многие из вас, в принципе, Потомки перебрались, предки ваши, да, перебрались позже вот этих событий, да, но наверняка у кого-то корни есть и до революционных Дело в том, что кроме вот такого, как я уже сказал, героического обороны Благовещенской, есть очень некрасивое, на мой взгляд, кровавое событие. Если, опять же, почитаем вот эти все книги, выпущенные в городе Благовещенске и не только в Благовещенске, но и в самом Петербурге, как я уже говорил, в этих книгах непонятно, куда ушли войска и почему они ушли войска. Вообще непонятно, что происходило в это время. То есть, ну, вот эта книга «Чем хороша?» Тут описаны, есть фамилии всех, кто участвовал в обороне города Благовещенска. Есть описано, чем они были вооружены, сколько у них патронов и пуль. Также тут описаны потери по вот чем хороша, вот, как вот эта вот книга. А, вот. Ну и, допустим, нигде вот, я долго очень искал, как утопили китайцев. Вы знаете о таком инсиденте, а? Да. Вы знаете, что несколько тысяч китайцев были уничтожены буквально за несколько дней в городе Благовечность, вот в этом событии. Как я же говорил, события очень некрасивые, кровавые. Вот здесь, допустим, описывается одна версия, как это происходило. Вот. Во всех книгах есть только одна книга, Дэйдж, выпустил, написал наш местный журналист, тогда, в то написано «Кровавые дни». И как раз вот он популярно описывает, как это произошло. Дело в том, что, как я уже сказал, на территории Буговичинска жило очень много китайцев. Очень много. Несколько тысяч. И они уже подходили, когда события только начинались, диаспора, как бы, как, как, так, что, что же это, в принципе, это, что нам делать? То есть они можно, можно переберемся все замуж, чтобы переждать все это дело. города как я уже говорил, обещал, что все будет хорошо и замечательно. Вот. Ну буквально через какое-то время всех их, скажем вот так, были они арестованы, несколько тысяч, и стало вопрос, с этим количеством народа делать. Вот. Их отправили э, по получается, Ленина Амура тогда еще, о, э, улица муж Ленина тогда улица Большая, вверх Благовещенск, чтобы переправить их за Амур. Дело в том, что руководитель, начальник тогдашнего казачества, лодок не дал. Ну, он опасался, что эти лодки будут использованы китайцами в нападении на Благовещенск. Вот, соответственно, их связывали косами. Там у нас есть фотографии, чтобы показать, как это происходило. Вот. Когда как раз их вели из Благовещенска, некоторые не могли идти, была жара, очень жарко было. Только 4 или 6 числа пошел дождь, до этого очень было жарко. Вот. Тех, кто не мог идти, их просто убивали. Вот. Ну, по крайней мере, так описано у Дэйча. Вот, Когда подошли к берегу Благовещенск эти китайцы, нашли самое мелкое, как бы, это и предложили им плыть. Первую по ППУШ, в принципе, почти все утонули. Вот. Их сами загонять в речку, чтобы они плыли. Но надо сказать, что даже те, которые доплыли, их сами же китайцы и уничтожили. То есть, по сути дела, все китайцы, которые проживали в городе Благовещенске, были уничтожены. Кстати, а вы-то вы не знаете. Да? Опять же, вот сейчас Игорь потом дальше я дам слово. В городе Айгуни, точнее населенном пункте деревне, есть музей, посвященный этим событиям где в принципе школьники в школьной программе изучают вот эти вот события то есть у них у каждого в принципе сейчас можно сказать по той стороне есть что у вас спросить и подумайте кто из вас в принципе скажем так ваши предки в это время жили да и почему такое зверство происходило да то есть почему вдруг такое произошло да ну во первых там есть и фотографии известных и тухуани вы можете посмотреть, когда там иностранным гражданам, ну и в том числе и российским гражданам, возле Харбина, отрубали голову, скрывали животы. У меня есть товарищ, к сожалению, сейчас командировки, вот. я когда с ним тоже так же разговаривал, что ты понимаешь, он говорит, да, понимаю. Дело в том, что его правдедушку, скажем так, именно отсюда, были вывязаны. Почти вся его семья, его дедушка, получается, его продедушку ну вытолкнул в окно. То есть пришли такие товарищи Фунхузы и вырезали всю его семью. Вот. Поэтому взаимная такая вот неприязнь, она, в принципе, накалялась. И к 1900 году, когда вот эта история началась, она, в принципе, вылила, вылилась вот в такую вот жестокость. С одной стороны, наши граждан по отношению к китайцам, с другой стороны, китайских граждан по отношению к русским. Да. Поэтому мы здесь проживать в принципе, должны, как, ну, как сказать, по крайней мере, знать, что там происходило. Ну, вот. uh, <coughs> well, so, собственно, uh, попытка да, вот, ответить на вопрос, что, почему и за что yeah. uh, вот это все происходило. А, Как-то в таких, ну, более, скажем, профессиональных, что ли, какие-то более холодных оценках, да, где действительно без эмоций стараются понять мотивы. А, действительно, ну, мотивы непонятно, почему вообще такое произошло и за что, в общем-то, вылезать. А, опять же, все подводит к тому, что вот строили КВЖД, началось и восстание. А, в определенный момент, вот как раз, был такой выпущен приказ о том, что в случае, в случае нападения со стороны России а, вот вот отряды, они наделяются как бы, армии. Но это был не приказ императорский, да? это приказ местного военного командования. В случае а, вторжения, то есть они, в принципе, были, видимо, с ними как-то лояльны. Ну, возможно, как-то у них были общие интересы да, защиты своей страны. И поэтому был выпущен такой приказ, что в случае иностранного военного вторжения они наделяются правами военных, и, соответственно, будут считаться автоматически военнослужащими, соответственно, ну, как бы участвующих в ВАР. Но, понятное дело, да, что повстанцы это немного по-другому, это все расценяли, они это расценили, в принципе, как карт-бланш да, для своих дальнейших действий. То есть где-то что-то, дошел какой-то слух, понятное дело, в то время не было интернета, да, чтобы как-то все это сразу проверить. Где-то, видимо, какие-то были слухи о том, что где-то что-то нападают, и, соответственно, они, э, им уже было, видимо, скучно сидеть, да, хотелось каких-то дальнейших действий. То есть, хотелось им кровное место, наверное, я не знаю. Ну, это мои, конечно, фантазии это просто Так вот. Э, далее, они что стали делать? Э, опасаясь, да, что произойдет вторжение, то есть, это также, кстати, было в тексте того же э, указали или распоряжения, что в случае вторжения обязательно разберите какую-то часть железнодорожных путей. Ну, явно с целью, чтобы а, какие-то военные какие резервы да, со стороны России не могли дойти до порта Артура по суше, да, по железной дороге. Ну, опять же, это все, этот приказ приняли, восприняли по-своему, поэтому они начали просто а, уничтожать все вообще железнодорожное имущество. Разобрали более 500 километров железнодорожных путей, Сожгли весь подвижный состав, там более 40 паровозов, более 1600 вагонов. Сожгли всю вообще инфраструктуру, здания, принадлежавшие да, железной дороге, вокзалы, дирекции. Мосты все разрушили, какие только могли. Вот. И вот эти именно мотивы, вот эти события, Китайская историография воспринимается именно как причиной того, что это эти события сильно разозлили, так скажем, да, российскую сторону. То, что потрачены огромные средства, это действительно было ну, колоссальное вложение, да, на не только взятки, как вы уже слышали, потратили снимало, плюс на все это строительство, работало несколько тысяч человек на всем этом. Соответственно, рухнули все планы дальнейшего да, какого-то сотрудничества. Это очень обстоятельство очень сильно разозлило российское правительство, которое решило во что бы то ни стало вторгнуться в Китай э, и наказать. Но в качестве наказания вот, э, вот это вот они выбрали э, как раз таки выместили всю свою злобу на вот этих вот жителях Благовещенска да, и на жителях вот этого маньчжурского клина, как это называется в российской историографии, как я уже говорил, китайская историография называется 64 деревни к востоку от реки потому что по, вообще статус этого региона он был вообще довольно-таки какой-то непонятный. По договорам это была российская территория, но а, управляемая, скажем так, Китаем. То есть там находились граждане Китая, они вели хозяйскую деятельность, но сама территория формально российская. Но во всех почему-то ну, документах, источниках китайских, эта территория трактуется именно как китайская территория. И все действия на этой территории, да, трактуется именно непосредственно как вторжение в Китай. Поэтому там действительно ну, да, сложно во всем вот этом вот разобраться. Ну и вкратце, да, как ход событий глазами китайцев. То есть Я взял это не из такого одного источника, просто усредненную такую информацию из различных околоисторических блогов, статей в энциклопедиях. Например, китайская версия Википедии, в Википедии, статья, где вот как раз о событиях в Гловещенске 1900 -го года, тоже примерно об этом говорит. А китайский интернет энциклопедия например, есть такой ресурс в Байду, это самый известный китайский такой ресурс, там тоже есть своя в них интернет энциклопедия китайязычная. То есть там например, рассказывается, ну и какие-то вот такой вот э, любительской публицистики и научно-популярной литературе. Э, так вот, вкратце, если э, сообщается о том, что... Э, тоже подводят, какие, почему это произошло, что после подписания эгоинского договора, значит, началось усиление военного присутствия на берегу. Но так как пахотных земель было мало, в основном вся территория вокруг была лесистая, а проблема снабжения армии была в том, что невозможно из-за этого было вырастить какой-то урожай на местности. Приходилось из Иркутска доставлять зерно, собственно, да, для снабжения армии продовольствия. Поэтому вот, всячески они пытались именно занять вот эту территорию. А там знаю, да, местность равнинная, такая плодородная. И вот постоянно вот эту территорию они все время оккупировали, забирали, так пишут. Хотя ну, странно, да, на самом деле да, слышать, потому что это все-таки российская была территория по договору. А, что Цинское правительство три раза проводило, там определяло границы района, вот этих деревень. И что он за несколько лет он уменьшился совсем до квадрата примерно на 70 на 20 километров. То есть такой небольшой. С 1891 года а, русские стали там уже самовольно селиться, не спросив высочайшего дозволения да, китайской власти далее вообще стали просто бесчинствовать по страшному например в 1893 году российские военные значит вот там деревне под названием будин найдем банжурское такое название захватили и разорили более 30 ну, винных заводов то есть заводи которые производили традиционную китайскую а нанеся тем самый большой экономический ущерб. Ну, видимо, алкоголь всегда в истории, да, это было в доходов вообще любого бюджета. А, понятное дело, да, что всю награбленную водку они на землю не вылили. Вот. В 1898 году, значит, военные уже установили контроль, над, там, российские военные установили там тотальный контроль над каждым двором. А игуньские военные из-за игуня, вот этого поселка, да, напротив, вот, села Красная э, Тамбовского района, хотели остановить это безобразие, но были отбиты. Так вот, по состоянию на 1900 год э, в Благовещенске, ну, по сообщению китайских источников, проживало более 10 тысяч китайцев. Э, занимались они в основном э, э, торговлей. Деревообработкой, различными ремеслами ну, В общем, тем же, что и сейчас занимаются Многие там являлись домработниками у богатых русских И насчитывали они более 500 китайских дворовых хозяйств Ну, я не знаю, мне кажется, цифра, наверное, все-таки преувеличена Она не была таким большим благовещенством Нет, не забываешь, что у них там домики близко, что у них именно домовых хозяйств, не домиков, а именно вот хозяйств двором, да, все как положено так вот, именно восстание этуани как считается вообще китайской, ну, любительской, профессиональной даже историей, да, считается именно, как восстание Ихэтуани, это просто ну, такое оправдание, такой повод формально. Потому что утверждается, что вообще на территориях, которые были непосредственно, ну, ну, скажем так, в интересах Российской империи, там их Этуани не было в принципе вообще. Вот они были чуть-чуть там на юге. А вот в провинции Ляунин, на юге этого макрорегиона, так скажем, провинции Ляунин ну, вот были немножко и все. То есть здесь, в районе Крихе, как утверждается во многих случаях, Ихэтуани не было вообще. То есть это был просто какой-то формальный пол. Ну и понятно, что вот их по поуничтожали там 550 километров железной дороги, поуничтожали вообще все паровозы, все вагоны, разобрали почти половину вообще всех путей. Вся эта попытка как-то с Цинской империей договориться, остановить все это безобразие не представлялось возможным. А все эти бесчинства и хатуании э, вообще разозлились и на Российскую империю. Естественно, это все вылилось на озлобленную сторону китайцев, поэтому вот они взяли, вырезали, поутопили, да, вот как уже вот Виталий сказал, там, в Амуре. Также вышли с карательным походом. Вот как раз вот этот вот маньчжурский клин, как сообщается, 12 июля 1900 года тысяча вооруженных казаков вышли вот туда, в этот район, и начали, в общем-то, все сжигать, все, что там видели. И, собственно, там еще шел на тысячи, также топили, сжигали, убивали. Ну и по разным оценкам погибло более 5 тысяч человек, собственно, поэтому ну то, Точно посчитать сложно, потому что списки, видимо, подушевые не велись, сколько конкретно там проживало Благовичинский. Ну и вообще в целом, так сказать, подводя итог вообще всех этих вот событий, что в этом вот Манжурском клине более двух тысяч человек было убито, сожжено, сжигали прям здание живьем, как это сообщается. После этого, об этом, наверное, вообще в российских источниках нигде не говорится, о том, что подобные назовем в кавычках эти мероприятия по отношению к китайцам были проведены также в Иркутске, Нерчинске, Хабаровске, Владивостоке и в Забайкальском крае, в городе Сретенске, также в других вот городах, где жили а, китайцы. То есть в общей сумме за вот это вот лето а, посчитали, что погибло более 20 тысяч китайцев. Ну, также сообщается, что некоторое время еще. На Амуре всплывали трупы, которые источали соответствующие там, неприятные ароматы. Вода сделалась на целое лето непригодной для питья, потому что когда ее как питьевую тоже использовали. Вот. После вот этого разгрома вот этих деревень еще попутно разгромили Айгунь и, собственно, вот Хэйхэ, -Хэ, да, то, что мы знаем как Хэйхэ, -Хэ, все это вот поразгромили и заняли, оккупировали обширную территории как раз за Хрикой. Ну, в общем, вот. Так примерно вся эта картинка видится вот, глазами обычного китайца. То есть вкратце вот, э, я вам сейчас пересказал ну, то, что вам может в каких-нибудь кулуарных там, разговорах э, рассказать вообще-то любой китайец, который более-менее хорошо учился в школе. Вот ну, смотрите, вот я как уже говорил, есть такая книжка «Кровавые дни». Вот, там описывается не только вот, утопление э, местных благодействий и как, скажем так зачистка мужского клима. Насчет тысячи казаков я, в принципе, сомневаюсь, но, скажу так, в основном окрестная деревня, вот там Буавка, там еще деревни, которые были, да, это все было защищено. Вот, то есть после этого вот этих событий Маджурский клин полностью перестал существовать. И в дальнейшем, кстати, больше на территории Амурской области в таком количестве китайцы не проживали. Вот. В дальнейшем, а, вот. Жень покажи пожалуйста альбом, куда там, именно, как уже, кстати, здесь начали накапливаться, дальше просто события рассказываю, начали накапливаться вооруженные силы, как только вооруженные силы были накоплены достаточно, сильно ну, в достаточном количестве, была произведена переброс этих сил в Амур, произошли боевые действия в Сахаляне, ну, то, что это называется хей, -хей. И взята Игунь. Вот там вот видите фотографии, э, скажем вот так, последствий наших вооруженных сил. Вот. Надо, как я уже говорил, в принципе, говорил, да, что наши были очень озлоблены э, вот этими всеми действиями. И все же все населенные пункты за мором были сложены до тла, То есть полностью ничего. В дальнейшем наши войска, которые здесь там собрались, они участвовали сначала. На, пошли на, Хар, на Харбин туда и в дальнейшем все вместе с коллекционными войсками я так понимаю в основном это были вот именно войска российской империи участвовали в взятии Пекина и с так называемых Китай это 8 государств вот нашего вот именно казаки амурские участвовали вот, в взятии Пекина была выпустена медаль бронзовая серебряная по этим событиям то есть взятие Пекина а, вот. об этих событиях и вообще что происходило вот именно в Благовещенске один из моих проектов, это вот экскурсионное берем вот. хочу сказать, что в принципе Благовещенск как таковой очень мало лет находится сколько там, напомните, лет в Благовещенску? лет 200 а, лет 200, так правильно где-то так, ну может чуть больше, чуть меньше в принципе, так русского такого прохождения но дело в том, что за эти 200 лет Столько событий в Благовещенске произошло, что какой-нибудь центральный город России у него там за три 4 тысячелетия просто не было. Что-то как-то вот, что как вот какие-то представления вы можете прочитать вот такую вот книжечку, называется Мурские волки. Это так, криминальный боевик того времени. Это что происходило в Благовещенске, как бы, вот, и не только Благовещенский, тут описаны в принципе, грудиши, тут э, попытались, скажем так, некоторые товарищи схватить группировку и захватили золото. Что с этим совсем будет? Тут как раз вот описывается утопление Благовещ это китайцев города Благовещенской. Кстати, описывается очень неправильно. В интернете, на ютубе вы увидите некоторые ролики, где ссылаются на эту книгу. Вот это художественное произведение. Ссылаться это как на исторический источник, это неправильно. Это все равно, что, ну, не знаю, ссылаться на Великую Отечественную войну там, по произведению Валентина Катаева. Да, вот так вот именно это все было, они а не иначе. То, то есть есть вполне документальные источники. Вот это вот хронология, да, она патриотичная. Да, как бы там описывают, что в основном все было замечательно, что китайцы были нехорошие, плохие, ему не знали, что происходило. Но, как я уже говорил, это документальный источник. Тут описывается, кто воевал, для чего. Вот, бойку это, то есть какие бои, где и так далее. То есть, как я уже сказал, собрано у меня энное количество книг. Эти все книги я, скажем так, собирал в интернете, в разных разразовном источниках. Я сейчас их все соберу в одно место, выложу. Кому интересно, можете подойти, я дам есть, адрес электронный, где это будет находиться. Можете это все прочитать. Как я уже сказал, каждый источник рассказывает свое собственное мнение, совершенно противоречивое. иногда, как я уже говорю, до сих пор непонятно, что это было. То есть куда ушли войска из Благовещенска, Почему они ушли? Почему товарищ Градеков поступил с китайцами именно вот так? Почему сначала пообещал, что вот, как бы, все будет хорошо, все будет замечательно? Китайцы, как уже говорю, местные, никакого сопротивления, даже когда их вели там что-то, небольшая группа вооруженных лиц, они никуда не сбегались. То есть так там вел человек 10 или 20. Их было несколько тысяч. То есть никакого, то есть, сами представляете, да, несколько тысяч даже безоружных граждан да, против, допустим, десятка вооруженных понимаете, да, как бы вот разницу, то есть они дошли до места безроботно, полностью слушали русских, как бы вот, такой были, вот. как я же говорю, что события очень, ну скажем так, неприятные для России на сегодняшний момент, как говорится, с одной стороны, видите, двоякая, да, с одной стороны по безоружному городу, то есть который совершенно не ожидал, вот, был открыт огонь, огонь, был обстрел, с другой стороны, вот мы поступили с бездорожными гражданами, ну вот так, вот такая, знаете, вот весы, да, с одной стороны вроде бы герои, да, с другой стороны вроде бы это. Вот. Ну, в любом случае, как бы, историю нужно воспринимать, да. да, не в ключе там, чтобы как-то обелить кого-то или, или обелить вот, себя, очернить других, там или как-то понравится. Ну к истории нужно относиться просто как. Ну, к холодному собранию фактов. И даже если она приятная, эта история, неприятная, эта история, изменить в ней уже ничего нельзя. Да, да. Поэтому лучше как-то ее воспринимать такой, как она есть. Ну и не стесняться, я думаю, об этом говорить. Да. Да. То есть мы можем тоже сказать, что да, на Благовечность напали, да, был обстрел, да, в принципе, вот с китайцами поступили вот так. Это все факты. А вот дальше мы можем, в принципе, домысливать. А почему это произошло? То есть почему вот именно Грядеков вот поступал вот так? Что это было какие-то указания из Москвы? это было, может быть, вот есть такая другая книга «Товарища Рэма». Это называется книга «Простая шахматная доска». Произведение художественное. Описывается, это уже такой шпионский детектив о событиях, произошедших вот в это время в городе Баловеченске. Там версия о том, что это о, японские происки, что здесь были японские шпионы, которые вот именно спровоцировали вооруженный как бы, конфликт между Россией и Китаем. Что это в принципе Япония, в тот момент было выгодно это. Знаете, что, что буквально через 5 лет у нас началась русско-японская, в принципе, война. Вот там вот именно версия того, что это японцы виноваты, что японцы спровоцировали такой конфликт. То есть мы можем сказать, как бы, и, допустим, мой взгляд, чистой воды – это некомпетентность того руководства. То есть те события, которые произошли, это некомпетентность нашего вот -губерна, генерала-губернатора, товарища Градекова. То есть он поступил, так, не совсем компетентно. С одной стороны, отправил войска из города Благовещенска, хотя он точно знал, что с той стороны находятся войска Китая. То есть вы представляете, да? Вот вы, кто играл в шахматы, да, там, шахмат, вот. Представляете, да, вы полностью берете, вот первую линию пешек и убираете. Прикольно, да, так поиграть? Yeah. Ну, тоже. Ну, может, конечно, ну можно еще вот, в принципе, палочку тут оставить там короля, оставить там, не знаю двух слонов и все, и начать вот этим вот играть, против всего остального. Вот приблизительно вот так вот китайцы вот воспринимали. То есть, представляете, да, безоружный город, вообще не было вооруженных сил. То есть, это можно было даже сказать, приглашение Китая, вот, то есть, по отношению, как я уже говорил, вот именно этого инцидента, пообещать, что все будет замечательно и хорошо, и тут же, буквально через какое-то время, начать вот такие вот действия. То есть, что это такое? Митяна, наверное, вот ваши вопросы по этим. Ну, наверняка накопилось. Вижу по глазам, то есть много вопросов. прямо вот горят, так сказать, к тому, что Тут, вот. вот. на самом деле, очень много замечательных таких событий в городе Благовещенской происходило. Допустим, одна только золота, золото-присковая республика, чего стоит. Вы знаете, да, слышали такое, что вот на территории вот, Тамурского области и там Китая находилась республика именно вот старателей да. Да, она где-то 2-3 года то есть товарищ старатели жили по своим законам и так, далее, и так далее создали такое государство где добывали золото этим же золотом между собой рассчитывались конечно курс у него был просто неприлично низкий то есть там, можно было там буханку хлеба там, за несколько сотен граммов золота купить, например. Есть версия, что если вы, допустим, знаете про Аляску, вот Золотая ликорадка, что это, в принципе, популяризатор выступил Жек Лондо, Что если бы у нас здесь, в Амурской области, был бы вот такой вот писатель, и он бы начал это описывать, то это просто вот, клад из таких ситуации таких вот. Одно только, как я уже сказал, то есть вот я сейчас вот буквально в подготовке месяц, да, у нас сейчас полноценная научная работа выбралась. Потому что, как я уже говорил, нигде в интернете нету с одной стороны вот, китайского взгляда на этих события, а с другой стороны, вот я вот, э, допустим, опять же, есть ролик вот, э, на YouTube об осаде благовечной, описал, что есть только всего две книги сохранилось. Вот эта книга еще одна. И мы найдем уже более 10 книг по этим событиям, выпущенные в Благовещенске и не только. Именно вот с этими ятиями, именно вот того времени, выпущенные того времени. То есть не современные книги, с этих обнетов. То есть современных полноценных научных работ по этим событиям нет. Но есть книги, выпущенные в то время по этому событию, где очень много, как бы я говорю, взгляда, что происходило в это время, но какие-то вот, если это все соединить, объединить, мы можем получить очень, ну как бы, ну, честную картину, то вы события, тех событий. Ну, вот, в принципе, вот. Ну, в принципе, да. Я так понимаю, вопросы просто, наверное, потом лично будут подходить задавать, просто вот накапливать, так сказать. Тысячами. Ну как бы, всем тогда спасибо за внимание. Благодарим, что вы пришли. Всем спасибо. Что, у вас есть целое нефаханное поле, можно написать диссертации, книги, работы, стать учеными. Да, писать научные произведения.